В Перми завершился 73-й чемпионат России по самбо. Студентка Казанского федерального университета Ксения Задворного, одержав победы во всех схватках, стала чемпионкой России в весовой категории до 72 килограмм. Девушка получила путевку на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Армении. В преддверии женского международного праздника состоялся ежегодный конкурс «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». Мероприятие прошло в императорском зале Казанского федерального университета.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 Отметим, что такие встречи студентов со специалистами помогают лучше изучить специфику студенческих стартапов, а также погружают будущих работников в тонкости предпринимательской деятельности. Анастасия Упаева, Адалина Абдрахманова, Фарид Захид Аглы, Универньюз. В середине марта с официальным визитом приедет президент Сирии Башар Асад в Москву. Какие вопросы будут обсуждаться и какова основная цель визита, узнавал наш корреспондент.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 Федерация оказала в Сирии огромную помощь и военная операция, которую проводила в Сирии в период 15, 16, 17 годов, она привела к тому, что смогли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 Трибуны пустуют. Болельщики в ярости. Чем вызван общественный резонанс в мире футбола и при чем здесь фан-айди, выяснял наш корреспондент Виктория Нагина.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 Коронавирус никуда не ушел. Кандидат физико-экономических наук предсказал, что в следующем году от вируса погибнет еще примерно миллион человек. Ухудшится ли ситуация в 2023 году или все-таки пойдет на спад, расскажем далее в сюжете